Красивые люди надели пустышки, Лишь стоит дотронуться пальцами. У них гордый стан и надменный взор, Зато ледяные лодыжки. Пишу я стихи не так уж давно, Всего-то год-два от силы, Но, знаете, это мне духа дало Быть таким, как они, бесстыжим. Пройдусь по полям бессмертия, покрою все травы дождем. Пусть все, кто слал мне проклятие, погибнут под русским мечом. Я знаю, я верю, что Родина меня защитит от всех бед. Я знаю, я верю, что Руси единственно будет мне мать. И пусть все красивые люди померкнут, и пусть отойдут они в рай или в ад. Я буду ходить по полям с букетом и ждать похоронный парад.